Люкс, там да, пемолюкс, Люкс, давай. люкс 9 тысяч рублей. Ну короче, мостик 10K, Не знаю, ну а, 10, а на ночь, ну короче, чувак, на 10 дней 10, 100 тысяч платишь. Короче. Можете ну, пополам ну. поделиться этим вот там, потому что ебальник я буду Короче там, может. меня в квартире да это по-гейски будет, блядь. Чувак, не, знаешь что? Я буду, если жить в хате, то где кондей у тебя стоит? Я тоже. У меня в двух комнатах. В двух комнатах. Короче, если поезжаем с Димой, но Дима бить, потому что у него велика нету. Короче, у тебя в хате с этими, с кондейами. Него, него, шасалий. И тут тоже нет. О. 78. 78. М -м. Да, Джи! Я битнул Крейзи второй. Красава. Красава просто. Просто какая, чувак. Nice. Ой, блядь. Ч ⁇ чё -то Изи нахуй. Да не, бля, пизди, что мечты подубил. Ну, случайно, блядь, на эскип не нажал, ничего не бывает. Ч ⁇ -то, блядь, Изи. Ч ⁇ -то на Изи я просто. А, кстати, подписывайтесь на Плеослима. Отойди ты нахо своим типа Подписывайтесь на Плеослима и голосуйте за Путина. Да. Сколько там, блядь? Я в пространстве. Надо, чтобы еще третий Крэйзи вышел, я его тоже прошел. наебал. Что вот так пишет? 1300 попыток забить. Очень он, он, он, он сложно. <связь> нормально. <связь> Че бы <по> времени? 56 <связь> минут. Нормально уже так. 50.